Всем привет, меня зовут Светлана, и сегодня мы поговорим про аудиорекламу в Яндексе. Аудиореклама в Яндексе — это рекламные аудиоролики, которые показываются на сервисах Яндекс.Радио и Яндекс Музыки между музыкальными композициями. Такой формат рекламы подойдет, прежде всего, для тех рекламодателей, которые хотят повысить захват, повысить узнаваемость своего бренда, лояльность к бренду, а также для тех рекламодателей, которые хотят продвигать спецпредложения или какое-либо акционное предложение. Основная особенность этого формата это уникальное качество контакта. А, такой формат рекламы показывается в момент а, наибольшей вовлеченности пользователя, то есть когда пользователь прослушивает музыку. И, как правило, в отличие от других форматов единая реклама отсутствует эффект баннерной слепоты. А, вторая особенность – это высокий процент заслушивания. Аудиорекламу нельзя пропустить. Поэтому, согласно данным Яндекса, процент дослушивания составляет порядка 98,5%. И третья особенность – это широкие возможности таргетинга. То есть это могут быть таргетинги по геопризнаку, таргетинги по социально-демографическим признакам, а также более узкие таргетинги, это, например, таргетинги на основе сегментов Яндекс аудитории или целей Яндекс метрики. Есть два основных формата аудиорекламы. Это аудиоролик и аудиореклама плюс. Первый формат – это аудиоролик. Он включает в себя аудиодорожку длительностью до 30 секунд. Второй формат рекламы – это аудиореклама плюс. В отличие от первого формата, данный формат включает в себя дополнительно баннер и видеоролик. Для данного формата доступны две формы оплаты. – это оплата по аукционной модели и оплата по фиксированной цене за 1000 показов. При оплате по фиксированной цене доступны более узкие варианты таргетингов, а при оплате по аукционной модели доступен только геотаргетинг. А При аукционной модели оплаты минимальная стоимость за 1000 показов начинается от 2 белорусских рублей, при этом минимальная стоимость общего заказа должна составлять минимум 650 белорусских рублей. При фиксированной модели закупок стоимость одного тысячи показов фиксирована и составляет 5 белорусских рублей. При этом минимальная стоимость закупаемых показов должна составлять не менее 100 тысяч показов. Спасибо за просмотр, будем рады вашим комментариям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!